Большой универмах. Муж с женой заходит в магазин. Жена взяла тележку и начала набирать продуктов. А муж идет сзади, а сам не знает, на кого уже взгляд бросить. И тут в магазин заходит сногсшибательная красотка. Ну, естественно, муж увидел и уперся этим взглядом, и так минут десять стоял, а в голове-то, а в голове уже десять раз ее в мыслях раздел, одел, и все такое. Жена закончила покупку, подходит к мужу и говорит, «Ну, и стоила она этих неприятностей, которые у тебя сейчас будут».